Минуточку внимания, мне нужно сделать заявление. Я хреново знаю английский. Привет, дозорные на стене YouTube. Меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня понедельник. И давайте я вам расскажу, что со мной тут недавно приключилось, и начну издалека. Когда ты чему-то учишься, есть две крайности. Первое: Ты настолько сомневаешься в своих знаниях, что начинаешь заниматься самоедством. Тебя парализует страх, что кто-то вдруг прознает о том, что ты чего-то там не знаешь. И ты решаешь, что это все не твое. Лучше махнуть на это рукой, не высовываться. И ты перестаешь развиваться. Вторая крайность. Ты решаешь в определенный момент, что ты уже достаточно хорош, ты уже всего добился, и тебе уже достаточно того, что ты знаешь. И это тоже плохо, потому что из-за этого ты перестаешь быть голодным до знаний и тоже перестаешь развиваться. И вот я был бы не я, если бы не вляпался и в ту и в другую крайность одновременно. С одной стороны, я знаю английский достаточно хорошо для того, чтобы работать переводчиком. Но вот здесь очень важная штука, и я про нее говорил в видео про переводы Марии Спивак. Переводчику иногда важнее безупречно или близко к безупречному знать свой родной язык, тот, на который он переводит, а не иностранный. Поймите меня правильно. Знание и особенно чувство иностранного языка для переводчика очень важно. Но все-таки, если переводчик в первую очередь переводит с иностранного языка, а не на него, то более важно то, как будет выглядеть конечный продукт его труда. А в моем случае последние лет пять конечный продукт моего труда это все-таки текст или фраза на русском. В устном переводе мне моего английского хватало и было вполне достаточно для того, чтобы услышать вопрос на русском, правильно и точно передать его на английский, услышать ответ на английском правильно и точно передать его на русский. Мне хватало моего английского для того, чтобы вести непринужденную светскую беседу с носителями языка, в первую очередь с американцами. Мне этого хватало, и мне хватало этого долго, и я перестал быть голодным. Но при этом самое смешное то, что самоедство и страх от этого у меня никуда не делись, потому что, помимо всего прочего, моего английского мне хватало для того, чтобы понимать, что такое реально высокий уровень владения английским языком. что такое реально красивая правильная и образная речь и я понимал благодаря этому насколько я еще не там и у меня был страх что кто-то это тоже заметит и получался идиотский заколдованный круг с одной стороны внутренне мне было неуютно из-за того что мой английский как я понимал не настолько хорош насколько он мог бы быть но с другой стороны этого мне хватало и у меня не было никакой мотивации двигаться особо куда-то дальше стараться и стремиться и тут я завел канал на ютюбе несмотря на то что я с самого начала не позиционировал себя как преподаватель с идеальным знанием английского языка который сошел с небес на землю чтобы научить вас простых смертных что надо делать и как это делать правильно несмотря на это мне до сих пор регулярно пишут комментарии типа ахаха Английский нифига не знаешь, а еще тут что-то выделываешься и кого-то чему-то пытаешься научить. Пишут это по теме видео, где я сделал ошибку, даже если это была не совсем ошибка, даже если ошибки в видео совсем не было. Так сбылся мой внутренний страх, что кто-то озвучит вслух мою собственную мысль. Чувак, английский, которого тебе хватает, не так уж и хорош, он мог бы быть лучше. Многие из вас знают, что я верю в священное право и даже обязанность человека совершать ошибки. Потому что делать ошибки — это единственный известный мне способ хоть чему-то научиться. Часто твои ошибки высмеивают люди, которые сами-то не очень любят ошибаться, боятся этого, и таким образом они как бы немножко самоутверждаются, что, мол, вот я-то вот это знаю, а ты-то нет. Ага. Но меня такие комментарии все таки внутренне задевают, мне от них неуютно, и недавно я понял, почему именно так происходит. Потому что я сам считаю, что... То, что мне хватает моего английского, мне вот достаточно, вот это неправильно. Но еще я очень часто читаю добрые комментарии на канале, которых, кстати, гораздо больше. В которых вы пишете, что вас эти видео зацепили, чему-то научили и побудили что-то новое попробовать. И помогли вам двинуться вперед. Вы очень часто пишете о ресурсах, о которых я никогда в жизни не слышал. О книгах, которые я не читал, о фильмах, которые я не смотрел, и еще о чем-то, чего я никогда в жизни не испытывал. Довольно часто вы задаете вопросы, на которые я не могу сходу ответить, потому что либо я банально этого не знаю, либо я об этом никогда не задумывался. То, что вы такие разносторонние, увлеченные, замотивированные, гораздо больше, чем критика, заставляет меня сказать себе, я не могу себе позволить довольствоваться своим уровнем английского, каким бы он у меня ни был. Я не могу сидеть на попе ровно. Поэтому я решил заключить с собой соглашение, договориться с собой о трех пунктах. Я хреново знаю английский, мне недостаточно моего уровня, я хочу знать английский лучше. Вот что сделал со мной YouTube, спасибо ему, блин, за это. В общем, я чувствую, что созрел для творческого вызова. И первое, что я сделал в этом году уже, я решил закончить с репетиторством, которым я занимался последние лет 5, наверное. Так что, ребят, извините, если кого-то интересовал вопрос, преподаю ли я и как записаться на занятия. Not anymore. Во-вторых, у меня нарисовался уже вот такой вот список того, что я хочу попробовать в изучении английского языка, всяких ресурсов, способов, экзаменов и всего прочего, до чего я до сих пор еще так почему-то и не добрался за 20-то с лишним лет. Под это дело я решил создать на канале новую рубрику, которая будет называться «Очень интересно и необычно», проверена на себе, в которой, собственно, все эти штуки, которые у меня списком, я хочу проверить, и я уже начал. В следующий понедельник, например, выйдет видео про сервис italki, о котором вы мне уже давно писали. Я уже на нем зависаю вторую неделю, и мне есть о чем вам рассказать. Еще я понял, что мне очень важно быть с вами на одной волне. Не вещать с недосягаемых высот просветления, а быть тоже студентом, тоже учиться и делиться с вами тем, что я сам узнал. Вот такая история, ребят, вот такой переворот. Я думаю, что нас в связи с этим ожидает впереди много интересного, потому что у меня уже глаза разбегаются от возможностей, и обо многом хочется рассказать, предварительно узнав, что это такое. Пиши, что думаешь по этому поводу. У меня вот, например, через три дня первое в моей жизни занятие по скайпу с носителем языка, с профессиональным преподавателем. 20 лет учу язык, никогда этого не пробовал. В общем, я думаю, будет о чем рассказать. Увидимся с вами, ребята, и всем пока!